Итак, друзья, всем привет, с вами снова я, Скайзекит, и сегодня мы будем проходить э, карту обед, часть первая. Чекпоинт. Ломать можно только шерсть любого цвета, ПС. Пол здесь ломать нельзя. Ну, ладно. Добро пожаловать на карту обед, часть первая. Карта сделана специально. Ага. Карту сделал сде Рунов э, 2001. Правила карты. Не ломать и не оставить блоки, пока не скажу. Это очки. Вот это очки. Фу. Это чекпоинт. Маном. Вот так вот. Это очки, да? Хм. Много у меня уже очков. Так я приоделся. Это на одного испытания э, уровня. И твой любимый паркор. А, кстати, друзья, погодите. На... Там было написано кое-что прописать. Сейчас пропишу. Друзья, итак, друзья, я, я вернулся. Э -э просто я кое-что делал там. Ну, чтобы типа вещи не выпадали. Там надо было написать. И твой любимый паркор, да, мой любимый. Вот прям, вот прям в точь-в-точь -точь попал. Мой любимый. Особенно вот по арбузам-то вот, а. вот так, вот и куда нам что ты издеваешься а, -а, а ну ладно хорошо я вернусь сюда я, я умный буду я вернусь а так чекпант уже здесь открыт кто то похудел, нам скинули карту ну обычная карта правда так, спаунпоинт. Спавн. По инту все окей. Э -э -э. Ладно. Там дальше открыто. Для тех, кто смог на изумрудную булки лестницу. Ага, ну лок. Спасибо Сюдарчак, ну вок Чекпоинт, Очки, дверь, молодец Так крипер что здесь Кто два самых опасных мама в Майнкрафте? <связь> вообще легко было вот это я понимаю вот эта карта спасибо зачем нам с такого нет пойдешь в карту э -э попади вон в те кнопки так то у меня есть трава. Раньше я попадал с легкостью. Эй, игрок выдана роза? Спасибо. Позаботились, называется. Что-то я мажу. Ну. Ну. Короче, блин, меня это бесит. Что надо дальше делать? Что? Что-то открылось? Я, я я слышала точно, что-то открылось. Что за молодец? А, а это открылось? Спасибо. Ха, я четко. Четко вообще мне нравится. А, прощайте. У меня здесь еще одна карта не получилась просто. И что, типа все? А, ну типа мы прошли, да? То вот так вот я понял. Ну, да, в конце там было написано, можно включать геймод. Ну, это по-моему. Где мы прошли? Вот здесь процентов мы стали. Да, да, мы здесь были. Что такое? Призрак. Хороший вид, да? Вы, да? Что за? А, понятно. Эпик. Ну, она эпик, да, эпик. А, я поехал. А, да, да, все понятно. Эй, не, не, не, сейчас, сейчас. Давай, сейчас. И зачем тогда было это делать? Твою Леший. Ладно, хорошо. Я не поеду никуда, я здесь побуду. Так, так, я туда не пойду, мне там не нравится. Все-таки. Последний уровень. Ну, ладно, последний. Спам, понял. Ломай сердце ищи сундуки. Без П. А, понятно. Отлично найдено. Что, где, где, где, где, где? Еще, еще. Вот оно. Найдено. <свист> угу. Ой, простите. <свист> <свист> На самом деле 31 очко да мы профи. Э, типа мы зачаривать должны, да? А мне один уровень. Что, Ну что зачаривать? Ага, вот оно. Фух, Четко. Только зачем нам вот это ладно? Раз так надо, значит так надо. Что? Офигенно? Да, вот вот это да. Хм. Так, четыре сундука. Так, где-то здесь был сундук. В этом я просто умер. Так, где это сундук? А? А где этот рычаг, самое интересное? А Чек в этом сундуке, который у меня... Умас сейчас ищет сундуки. Какая. <сiu> <сiu> <сiu> где сундук? А если я начну здесь все ломать? А защищется? Интересно стало. Вот он. А каким это образом? Что за? А, я бы обыскал. Да отстань, Петрович. Мне не до тебя сейчас. Мне обещают оттушить. Зашел вон, псина. Так, короче, мне это надоело. Я, я делаю вот так вот. Ставим рычаг. А что такое? Как тебе карта? Отлично. Я счастлив. Взорвусь от счастье. Ну, взрываюсь. Скоро выйдет, наверное. Т.П. Куда мы? А, ну а, типа мы. Это мы проходили, да? Я помню, мы это проходили. Да, мы это проходили. Ну что ж, всем спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели меня. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока, удачи.